Hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Большое спасибо за то, что вы здесь. Благодаря вашей помощи и поддержке нам удается преуспеть в нашей миссии сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Итак, еще раз спасибо. Теперь давайте приступим к делу. Чувствуете ли вы себя немного потерянным в жизни? Ощущаете ли вы застой и неподвижность, как будто вы не продвигаетесь ни к одной из своих жизненных целей? Вам кажется, что вы просто повторяете одну и ту же рутину изо дня в день, и вам нечего показать? В наше время жизнь в основном сосредоточена вокруг работы, а если вы еще учитесь в школе, то вокруг учебы и заданий. Это отнимает у вас так много времени, что совершенно нормально чувствовать, что вы застряли, и это нормально. Главное – предпринимать действия всякий раз, когда вы чувствуете, что дела идут не так, как надо, или когда они вообще никуда не идут. Итак, вот пять маленьких привычек, которые способны изменить вашу жизнь. Первое – запишите три вещи, за которые вы благодарны. Случалось ли когда-нибудь что-то действительно важное? И вы хотели запомнить это, но не записали, и в итоге совершенно забыли об этом. Вы просто не можете полагаться на свою память, чтобы сохранить все важные аспекты и моменты вашей жизни. Проходит время, и вы можете забыть о некоторых важных вещах или о том, за что стоит быть благодарным. Записывание того, за что вы благодарны, поможет вам воспитать в себе благодарность и позволит вам вспомнить о том, что произошло в вашей жизни. Помогает изменить перспективу. Исследования показывают, что благодарность поможет вам лучше спать по ночам, снизить уровень стресса и улучшить межличностные отношения. Если вы возьмете за привычку записывать три вещи, за которые вы благодарны, в дневник благодарности, то в вашей жизни произойдут только положительные изменения. Второе. Убирайтесь в течение 10 минут каждый день. Вы когда-нибудь чувствовали себя подавленным при мысли об уборке квартиры или комнаты из-за того, сколько времени это займет? Чтобы не чувствовать себя подавленным, лучше всего разбить свои задачи на более мелкие части, чтобы они казались более управляемыми и выполнимыми. 10 минут – это разумное время, которое можно посвятить уборке. Это внушает уверенность в том, что вы справитесь. Кроме того, этого времени достаточно для того, чтобы сделать что-то небольшое. Попробуйте сначала сложить и развесить одежду, а затем переместиться и вернуться в свою комнату, чтобы подмести или пропылесосить в течение 10 минут. Если ваша квартира кажется слишком большой, чтобы убирать все сразу, попробуйте начать с одной комнаты за раз. Например, на кухне помыть посуду или в гостиной поправить диван. Если вы сможете сделать что-то небольшое за 10 минут, вы будете гораздо ближе к тому, чтобы все сделать вовремя. Номер 3. Позаботьтесь о своей коже. Ваша уверенность в себе падает всякий раз, когда вы расстраиваетесь из-за сухости кожи зимой или когда у вас появляется неприятное высыпание. Хотите – верьте, хотите – нет, но то, как выглядит ваша кожа, может быть напрямую связано с вашим самочувствием и наоборот. По мнению дерматолога и клинического психолога Ричарда Г. Фрида, воспаленная кожа, истонченные волосы и ломкие и ногти могут быть физическими проявлениями вашего психического состояния. Эти нежелательные физические изменения могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Это еще больше ухудшит состояние кожи, волос и ногтей и создаст порочный круг. Это одна из основных причин, почему забота о коже так важна, поскольку она способствует формированию сильного эмоционального состояния с высоким уровнем уверенности и позитивным взглядом на жизнь. Номер 4. Применяйте принцип «80 дробь 20». Принцип «80 дробь 20» был впервые замечен в 1800-х годах экономистом по имени Вильфредо Паретто. Он заметил, что 80% земли в его родной стране принадлежит 20% населения. Этот принцип остается верным почти 200 лет спустя и может быть применен даже к различным темам, таким как бизнес или легкая атлетика. Вам интересно, можно ли применить этот принцип в вашей жизни и как? Было установлено, что 80% вашего успеха будет достигнуто благодаря всего лишь 20% вашей работы. Это означает, что 80% того, что вы делаете, будет неважным или несущественным для вашего успеха. Суть применения принципа 80 дробь 20 в вашей жизни заключается в том, что вы определяете, что 20% того, что вы делаете, действительно приводит к успеху. Простой способ определить эти 20% составить список дел, в котором наиболее важные задачи будут находиться в верхней части, а наименее важные – в нижней. В конце вычеркните 80% задач из списка, чтобы остались только 20%. Таким образом, вы повысите свою продуктивность и эффективность, сосредоточив все усилия на задачах, которые действительно принесут успех. Номер пять. Внедрите эффективный распорядок дня. Случается ли вам просыпаться по утрам уставшим и немотивированным? Это может быть признаком того, что ваш распорядок дня не работает правильно или неэффективно. Распорядок дня делится на утренний и вечерний. Эффективный утренний распорядок дня должен стимулировать ваше тело и разум, давая вам заряд энергии и вдохновения. Конечно, у каждого человека есть свой собственный распорядок дня, поэтому вам нужно найти то, что подходит именно вам. В утреннее время вы можете читать утренние новости, выходить на раннюю пробежку или слушать подкаст, пока вы готовитесь к дню. Теперь давайте поговорим об эффективной вечерней рутине. Основная цель вечернего распорядка – снять стресс с тела и разума после долгого рабочего или учебного дня, а также постепенно подготовить вас ко сну. В это время вы должны делать то, что вам нравится, и заниматься спокойными хобби, например, читать, писать или смотреть расслабляющие телепередачи. Если вы хотите изменить свою жизнь, внедряя эти привычки, важно помнить, что привычки формируются с трудом и могут занять некоторое время. Сосредоточьтесь на том, чтобы внедрять их одно за другой, не торопясь, и вы обязательно почувствуете, что ваша повседневная жизнь постепенно меняется в правильном направлении. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому оно тоже может быть полезно. А использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.